Как научиться грамотно писать посты, чтобы заинтересовать клиентов? Ну, опять же... Самый оптимальный вариант, что я могу ответить, это начинать изучать копирайтинг, потому что копирайтинг это навык на 1 миллион долларов. Если вы изучите копирайтинг, то это считайте, что вы благодаря только вот этим навыкам и знаниям сможете заработать очень большие деньги, потому что копирайтером быть очень круто. И особенно если вы копирайтер, который... А -а -а -а -а Пози... позиционируется, а в нише сторителлинга, да, то есть вы умеете красиво и вкусно написать story... свою историю или вообще любую историю сочинить и написать вот, и но для начала, даже не изучая копирайтинг, конечно, я, например, не специалист в копирайтинге, я изучал копирайтинг, но я не могу себя называть экспертом в копирайтинге. Все свои посты, все свои, все свои статьи какие-то. Во-первых, нужно уметь моделировать, да, то есть вы берете и ищете то, что уже работает. Какие-то посты, статьи. Ну, какие-то моменты рекламные да то есть вот люди дают очень крутой отклик и его просто моделируйте под типа, себя во вторых это конечно опыт да то есть опыт постоянное написание статей для своей целевой аудитории для этого необходимо знать боли более своей целевой аудитории то есть изучить свою целевую аудиторию а изучить свою целевую аудиторию очень круто благодаря консультации то есть когда вы вот вы понимаете, что я, например, не знаю свою целевую аудиторию Окей, начните проводить с ними консультации Как эксперт, да, то есть и давать какие-то им рекомендации, спрашивать, какие у вас проблемы. И тем самым, проведя 10, 20, 30 консультаций, вы услышите самые главные проблемы своей целевой аудитории, впоследствии чего вы сможете оперировать этими проблемами и в глазах своей аудитории казаться очень крутой личностью, потому что вы чувствуете ее, да, то есть вы знаете, о чем они говорят. Поэтому копирайтинг, моделирование, опыт написания, постоянное написание, и четвертое это знание более своей целевой аудитории. Тогда вы будете писать грамотно посты в своей группе или вообще на страничке. Пятый вопрос.